Защитник Глеб Гербер, составы Макар Миловидов нападающий, Никита Микель 11-й тоже нападающий, Никита Мехтунов 17-й, Андрей Коновалов ассистент 22-й номер, 25-й Тимур Маликов, Михаил Ефимов 30-й, бросок и гол! Очень быстро! Хороший Финт, передача и очень близко было ко второй шайбе. Сейчас Микель. был... Тайма Сокола, вратари Даниил Бертников, тридцатый Иван Винник, 83 третий. Андрей Макаревич, 3 Кирилл Малахов, 5 Артем Левашов, 7-й, Егор Грошев. Но, тем не менее, пока, ребята. Развиваются и бросок. Бросок, который справляется. А там открыт вызов, один его почему-то не видит абсолютно. Вызову передачу нужно давать. И отдают и бросок на месте. Винник, прошу прощения, Винник, конечно. набросы и Винник не зафиксировал, и шайба выпалилась. У что, пока он ищет, нет, нет, это не засчитывают, это не засчитают. пошла у нас с вами периода в котором в котором выигрывал Куднецкий лед но пропустил вот такую атаку и прощается сейчас Кунецкльда еще и в атаку бежали Бежали в атаку и бросили. И 2-0. Гутов здорово бросок в дальний угол. Берников на месте мимо. может получиться отличный момент и бросок и это перекладина бросок включая за ноги и уже сквозь все свои силы бросок и неприятный был Сама забрался и бросок, и вот, пожалуйста, два. Запретились, леклинав наброс. Неприятный момент, и бросок, и Бертников, Ну, браво, повторюсь. Можно бросить, и это гол. Это гол, однозначно. В <плодисмент> этой перезоне, оп, не бросок. И отличный момент получается у несколько льда, но здесь Бертников Закрепились, бросок. Боровиков. Боровиков не перевел сейчас шайбу, но момент. В ответку убежала уже нападающий Грисполь. моменты, и нет. осталось им третьего сокол бы и переклонила а вот так даже гол наброс Ой, момент неприятный был и бросок и гол! Гол и Перехват! И с лопатой бросок! Перегладина! Но ты не переведена. Хорошая минбросок. И пятая залетает. Бросок Бернли на месте. Выгодные позиция, что ли Отличный момент И еще и заблокировали Кузнецкий игрок с победой Сокол не расстраивается. Третье место тоже хороший результат и спастись.